Вам что, но сидите спина. Это страшно? страшного. А такие стяжки какие-то попались. Ненормальные какие-то. Ладно, пока положу. Рискованно, конечно, но. Причем, наверное, они сами так росли, росли, не планировалось, да, их как-то Ну, по как-то просто доверили ходить, постараться через месяц. Mm -hmm. потом ковид уже на и а. вообще не Ну, да, там. Да. Вообще степень, как Какая-то граница, та перешла, после которой уже, да, нормально. Волосы собрать можно, да? Да, да. Поначалу мешались, как-то на ну, глазах, Ой, все даже удобнее, чем когда просто ручная штука. Да, ну, я думаю, что я не не сходить, чтобы добыть Ну все, поймай, Шадина, ты душа. Скажите ей, обстрелили под мостом? Угу. Она поверила. Потому что самое удобное обстреливать это под мостом.